Привет! Меня периодически спрашивают, на какой бирже я торгую. А еще чаще пишут земляки и интересуются, где же можно торговать белорусом. Я пользуюсь несколькими биржами и сегодня вам расскажу об одной из них. MXT – это криптовалютная биржа, начавшая свой путь 3 года назад. Биржа находится на 44 месте в рейтинге CoinMarketCap. Биржа пользуется огромным спросом у азиатов, но не стоит переживать, переведена она на 9 языков, в их числе и русский. На бирже присутствует более 400 монет и более 500 торговых пар. Также у биржи есть собственный токен MXC который появился в конце 2019 и уже вырос с 15 центов до доллара 20. История с Бинанскоином показала, что вложение в токены перспективных бирж может принести отличный доход. Для клиентов биржи представлена как торговля фиатом, так и фьючерсами. Также для пользователей доступна маржинальная торговля. Платформа отлично подойдет как для продвинутых трейдеров, благодаря своему широкому функционалу, так и для новичков. А для неопытных трейдеров предусматриваются различные обучающие материалы торговая платформа имеет два вида основной и продвинутый основная платформа подойдет больше для совершения быстрых сделок здесь для трейдера представлена вся необходимая информация которая должна быть под рукой таким образом перед клиентом появляются сведения о выбранной торговой паре история ордеров и график. Продвинутый вариант платформы содержит больше аналитической информации, с помощью которой пользователь сможет анализировать выбранные торговые пары для принятия обдуманных решений. Чтобы быть в курсе последних обновлений на сайте, был создан отдельный раздел. Таким образом, пользователи могут отследить последние изменения на бирже. Также трейдеры имеют возможность участвовать в жизни проекта и голосовать за те виды криптовалют, которые должны появиться в листинге биржи. У биржи есть мобильное приложение для операционных систем android и ios что позволяет вам даже в дороге иметь доступ к площадке 24 на 7 ну и перейдем к комиссиям биржи. на пополнение счета комиссия не взимается, а за вывод нету фиксированной. например для биткоина комиссия составляет 0,5 тысячных а для Ripple стандартная 0,1 ну а комиссия на торговлю для всех 0,2 от суммы сделки в общем комиссии очень лояльны что идет несомненно в плюс данной компании. Ссылка для регистрации на бирже MXC находится в описании, но ну, а я жду от вас вопросов по данной площадке в комментариях, если такие возникнут. У меня все.